Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать а, такой небольшой лайфхак, как а, работать с а, линейным массивом. Уверен, что многие знают использовать этот метод, но сегодня я хочу показать, как его использовать с немного необычной стороны. Для примера я на плоскости спереди создам новый эскиз, прямоугольник из центра и поставлю размер ну скажем 200 на 200 миллиметров выдавлю на 2 миллиметра пусть у нас эта толщина имитирует деталь из стального листа теперь нарисую эскиз при помощи осевых линий это у нас будет часть сегмента вентиляционной решетки Поставлю 72 градуса, также нарисую еще две осевых линии. Здесь поставлю параллельность, и здесь поставлю, ну скажем, 5 миллиметров. После чего возьму инструмент прорезь. И нарисую такую прорезь. Солью эти две точки. Здесь поставлю радиус, ну скажем, 2 мм. После чего при помощи также осевой линии расстояние от центра, ну пусть будет 20. У нас эскиз полностью определен. Нарисован один экземпляр массива, вытянутый вырез насквозь и вырезаем наш эскиз. Теперь самое интересное, переходим в линейный массив. Здесь выбираем в качестве направления массива не грань или кромку, а размер. В данном случае это 20 мм. Это шаг э, вот этих вот прорезей. После чего выбираем количество. Ну, скажем, 3. Здесь изменить эскиз. Щелкаем «Ок». И чудо, у нас эскиз меняется. появляется еще два экземпляра массива, и каждый из них больше предыдущего. То есть, если мы посмотрим на наш эскиз, то здесь центры вот этих вот дуг прорезей совпадают с осевой линией. После чего ничего не остается сделать, как добавить ось. И сделать еще один массив, но уже круговой. Выбираем ось. Выбираем количество, в данном случае 5. И щелкаем ОК. Способ простой, но очень эффективный. Если нам нужно поменять здесь размер, редактируем один эскиз. Например, поставим 15. Обновляем и можем также поменять количество экземпляров, ну, например, 5. У нас такая вентиляционная э -э решетка получается, очень э -э -э красивая, эстетичная. Очень легко здесь меняется и количество вот этих вот сегментов. В данном случае их 5 можно сделать, не 72, а градуса, например, 60 поставить. И здесь круговой массив, также количество экземпляров массива 6 сделать. И у нас уже она приобретает такой вот вид. То есть очень просто меняется одним эскизом, собственно говоря, одного элемента. При желании можно круговой массив завязать на размер. Угла между осевыми линиями и все вообще будет перестраиваться автоматически по изменению одного размера. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч!